Вообще грамотная просьба, она происходит из изобилия. Да? Есть состояние дефицита, это когда я и сама уже сделать не могу. И попросить уже стыдно неловко. Да? И если я прошу, а мне отказывают, то это трижды больно. Или если я прошу, а мне как-то делают не так, как я хотела, то я начинаю выдавать претензии. Вот вижу, Олеся кивает, Действительно, если просьба идет из дефицита, то есть я уже дотяну, дотянул свою ситуацию до, ну, как бы красной линии некой, да, то есть я сам уже, уже как это, не профилактика, а уже лечение. Но действительно, да, происходит такая ситуация. В этой ситуации лучше всего, если возможно, остановиться остановиться и набрать ресурс. Потому что действительно, если вы будете просить, а люди чувствуют дефицит, и когда мы в дефиците находимся, людям свойственно нам отказывать. Это ну, просто энергетический закон, это надо понять. А, а находясь в дефиците, слушать отказ, ну, мы таким образом часто наживаем травмы. И чтобы эти травмы не нажимать, не наживать, нужно как бы остановиться и набрать ресурс. Как это можно сделать? Ну, первое, можно прожить самую негативную ситуацию, да, но, ну, допустим, у вас какая-то проблематика, надо попросить, ну, там, нету денег, надо попросить денег, условно. И мы понимаем, что попросить гармонично мы не можем. Скорее всего, нам откажут, это будет больно. Ну, в общем, мы боимся, вот это показатель, да, человек не в ресурсе, он боится просить. Соответственно, что мы делаем? Мы проживаем внутреннюю самую негативную ситуацию. Ну, то есть, окей, у меня нет денег, я не заплачу за съемную квартиру. Что самое страшное произойдет? Я там, ну, понятно, да, вот если понятна эта схема, то просто скажите, я не буду рассказывать. Короче, надо прожить самую негативную ситуацию у себя в подсознании. Это не значит, что вы ее к себе притянете. Это значит, что вы наоборот ее как бы проживете в подсознании, а не на физике. И отпустите. У Камилы там совет, пускай. Понятно, да. Соответственно, отпустив эту ситуацию, мы чаще всего понимаем, что она не смертельна и значит, ну, как бы мы обязательно найдем выход. То есть вот этот вот внутренний узел надо распустить, да, разжать. Помните, давление на давление, да, точно как с ребенком. Вот давление, у вас уже есть ситуация, которая вас давлеет, проживите ее с максимальным давлением, Но самый негативный сценарий внутри, просто подумайте, ну, какой самый негативный сценарий. Вот, то есть давление на давление дает расслабление. Таким образом, мы это проживаем в, как это, в наве, чтобы это не проявилось в яве. Вот.